Добрый день, дорогие друзья! Мое короткое выступление, конечно, не будет лекцией, это скорее просто слова приветствия, слова дружбы и любви по отношению к Греции, ко всем вам. Мне очень приятно, что мы всей семьей приглашены на эту замечательную конференцию. Скажу вам по секрету, что для нашей семьи это уже третья поездка в Грецию в этом году. Мы действительно по-настоящему любим эту страну. И... А... А в феврале этого года моя старшая дочь выбрала Афины местом, где мы отмечали ее день рождения. И... Мы были всей семьей, а наш летний отпуск совместный тоже со всей семьей мы провели в этом году на родосе и, естественно, тоже были в Афинах. Поэтому мы рады в третий раз в течение года побывать на вашей гостеприимной и удивительно красивой земле. Я скажу несколько слов просто о том, каким образом мы относимся к Леву Толстому, чтобы было понятно. Я использую такую формулу. Когда говорят про-внук про Льва Николаевича Толстого, то мы понимаем, что это довольно далеко по времени. Но когда я говорю, что Лев Николаевич Толстой родной дед моего родного деда, это становится более понятным. Мой дедушка, когда он был маленьким, родился, он сидел на коленях у Льва Николаевича. Когда я был маленький, я сидел на коленях у своего любимого деда, которого также как меня звали Владимир Ильич Толстой. Так что всего одни колени отделяют меня от Льва Толстого. Это совсем не так далеко. Хотя он ушел из жизни в 1910 году, а я родился в 1962 году. В течение 18 лет, с 1994 года по 2012, я был директором музея Льва Толстого в Ясной Поляне. 18 лет – это большой срок. Немногие из директоров в Ясной Поляне могли похвастаться таким длительным пребыванием на этом очень ответственном и важном, а для меня еще и личным, семейном, деле возглавлять усадьбу Льва Толстого, где он родился, прожил большую часть своей жизни, более 60 лет из своих 82, где он покоится, где находится его могила, и где, конечно, были написаны главные его литературные шедевры. Поэтому место Ясной Поляны совершенно особенное на литературной карте Москвы и, думаю, не только Москвы, но и всего мира. Четыре с небольшим года назад довольно неожиданно для меня самого наш президент Владимир Путин пригласил меня в качестве своего советника по вопросам культуры. И вот уже четыре года я... Занимаюсь этой очень ответственной и важной работой. А, и сразу, как только произошло вот это предложение, мое назначение в администрацию президента, директором музея стала моя жена Екатерина Толстая, которая сегодня будет тоже перед вами выступать и расскажет о сегодняшней жизни Язвы Поляны и о наследии Толстого сегодня. А, Конференция называется «Лев Толстой в 21 веке». И могу сказать, что Толстой был известен и популярен всегда. Он стал известен и популярен при своей жизни. О, может быть, апогеем его известности стали последние годы его жизни, его уход из Ясной Поляны, о котором писала вся мировая пресса, все газеты в мире следили за здоровьем Толстого, и все со скорбью написали о его кончине. В, в 1910 году. Но и после его смерти его произведения продолжали многократно издаваться на большинстве, почти на всех языках, существующих в мире. Они продолжают переводиться и издаваться на все языки мира и сейчас. Причем именно в 21 веке мы видим и чувствуем необыкновенный новую волну, новый прилив влияния Толстого в мире и огромный интерес к его творчеству, его личности. Продолжают экранизироваться его произведения в самых разных странах мира. Совсем недавно на э, телевизионных экранах появилась э, версия BBC «Война и мир». Э, в России сейчас снимается новая Анна Каренина нашим известным режиссером Дарьяновым Шахназаровым, она скоро появится на экраны. Совсем недавно были осуществлены э, постановки в театре. Э, театр все время ставит Толстого, опять же по всему миру. Вот совсем недавно прошел фестиваль театральной Ясной Поляне, и один из ведущих театров э, МХТ, МХАТ, э, привез трейдцевую сонату. А в Театре Маяковского поставили пьесу о жизни Льва Толстого. Интересует мир и людей не только его творчество, но и его личность. Несколько лет назад, может быть, кто-то из вас э, видел э, фильм «Последняя станция», «The Last Station», о последнем годе жизни Толстого, который сняли кинематографисты Голливуда, наш друг, хороший режиссер очень, Майкл Хоффман. А, да, забавно и приятно, что в этом фильме Одну короткую, маленькую, но важную роль сыграла моя старшая дочь Анастасия, которая а, сейчас помогает Майклу Хоффману в а, организации съемок уже нового фильма о России, о блокаде, о трагических а, событиях а, Великой Отечественной войны. Толстой, а, как будто он среди нас, как будто он с нами, потому что его мудрость, его мудрые мысли, они дают ответы на любые вопросы, которые могут возникнуть у человека. Он может заглянуть в тексты Толстого и найти утешение, найти какие-то подсказки, найти ответы на то, что его волнует. Причем не обязательно в художественных произведениях. У Толстого превосходные дневники, письма, заметки, где он очень много рассуждает о смысле жизни, о религии, о причинах поступков людей. И, как ни странно, несмотря на то, что написано это было многие-многие годы назад, это не теряет своей актуальности, потому что Толстой писал не о сиюминутных вещах, а писала душе человека, которая а, и сегодня во многом в каждом из нас переживает события, созвученные тем, которые были в произведениях Толстого или в его дневниках. А, я не буду занимать много вашего времени и с удовольствием а, смогу, если у вас возникнут такие а, пожелания, Ответить на вопросы, может быть, в конце этого э, нашего, нашей встречи. Подумайте, если что-то вам интересно у меня спросить, я с радостью удовлетворю любое ваше любопытство. Спасибо. господину Толстому, предки коллекционной книги Аклополь, господин Адамокрус. просит передать господину Путину. Через вас, пожалуйста. Во-первых, моя сердечная благодарность за такой прекрасный подарок. Мы не открывали его, но я убежден, что это очень интересная книга и редкая. Я действительно передам нашему президенту второй экземпляр этой книги. И в двух словах просто скажу, чтобы вы понимали, чем примерно я занимаюсь у господина Путина в его администрации. Я возглавляю Совет по русскому языку и занимаюсь всеми проблемами русского языка, его распространения в мире и его поддержки в России. Я являюсь секретарем Совета по культуре и искусству, который работает в постоянном режиме и в его состав входят наиболее известные деятели культуры, литературы, разных видов искусств России. Многие имена, уверен, известны и вам, как маэстро Гергиев, директор Беодровский и многие, многие другие замечательные люди. Этот совет присуждает ежегодно государственные премии в области литературы и искусства и ведет в целом государственную культурную политику, которая закреплена указом президента декабря 2014 года. Также возглавляет политический совет фонда кино, занимающийся всеми сферами культурной деятельности. И, поэтому, как бы, я думаю, что э, сумею преподнести этот дар президенту и рассказать ему о нашей встрече сегодня. Спасибо. А также Греку Евразийский альянс хочет делать подарок графу и икрону Святого или Херриса. И то написала госпожа Лила Диви, известный греческий конопис. Έχει δώρο και ο κ. Μουτούζης, ο Δημίδης, είχαν πει. Πάνω με τους σημείους, ο θα τα εσείς μόνος σας αυτά, που στα χέρια. ποσήσεις 20 τα ξεκίνησαν. Ήδη σχεδιάζουμε να αποκομίσουμε και έχουνε βιβλιογραφίες στο 20 χρόνων συζονάμε τον θόδος ή И я сохранил самые глубокие и сильные впечатления от посещения, и обязательно вернусь Спасибо. Один живет в в гимназии, мне то он коме на зиме тонн про пропаганда толстой человечество, которое пропагандовало толстой, которое благодаря человечество в России и другие страны мира более 150, 100 и более 150 лет назад, и которые в 21 веке теряют свою актуальность, я думаю, что человечество будет стремиться к исполнению этих истин с еще большим энтузиазмом. Тема моего выступления ⁇ в поисках утопия, толстой и общинное движение. Είναι δυστυχισμένοι κατά το δικό της τρόπο. Στο σπίτι των Αμπλών Σκί, όλα ήταν άνω κάτω. Η σύζυγος έμαθε πως ο άντρας και όλοι οι άλλοι τον μιλήθηκαν μετά. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου έργα και θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή που έφερα απλώς να έχει ένα εκτίμιο για να δει ότι και στην Ελλάδα και μόνο στη Ρωσία έχουμε κάνει καλές παραστάσεις γύρω από τα Ελλάδα. Εμείς ήρθες σήμερα αεροπορικός από την Κύπρο που έχει διάρκειες συμπεραγωγές και ειδικά είτε βραδιά. Έτσι Σμύρδι το Πρέπει να ο в на году мы не можем найти, но мы не можем найти, но мы «Мировой литературы», Гамер, и древние трагики», «Шексперт» и, и русский роман. Я полностью согласен с этим. Когда мы говорим о русском, о русском романе, мы думаем о Толстом и Достоевском. И, конечно, это несправедливо, потому что за ними есть выдающиеся фигуры. Есть Пушкин, Гоголь, Тургенев. Есть очень много важных писателей, которые были председательными. Мало кто знает, только специалисты, что до войны мира предшествовал повесть декабристского. В декабристых участвовал родственник Толстого. В 1860 году Толстой путешествовал по Европе и встретился во Флорисе с княжением Сергеем Григорьевичем Полковским и с его супругой. Марии Николаевны Игоревская, Сергей Георгиевич Волковский, пра мой прадед, прав прадедника. Толстой сказал, он дед моего деда, и, он, и у него был близкий родство с матерью Два Николаевича. И, конечно, с дедушкой Толстого, который сновал Явский Холян, они были воюдные, родители любви, братья и до них просто один человек. В а, я должен повторить только одно, что а, Толстого вопрос декабристов очень-очень интересовался. Главное, что в нем участвовал его господин, блестящий кавалер-гард, генерал-майор, ему было всего 24 года, когда был генерал-майор, 18 лет он поступил службу. Он потомок был не только балконский, но тоже регнены. А как вы можете знаете, что регнены проиграли большую роль в России в эти времена. А Во Флоренции они встретились после четырех летних отсутствием из России. Он был сослан, балконский был сослан, приговорен смерти, прощен и потом сослан на 30 лет в России, в Север, и кончил свою жизнь в том, что он умер, и в этом недалеко а, от Дайкала. Я там навещал его в дом недавно на Башбе. Он не только был блестящий кавалер но он тоже а, участвовал в 58-52 восьми сражения, и за это он поручал ордена и так далее. Но, когда он уже ушел от этих боев после окончания 12 -го года, он вошел в общество, в Южное общество, Микаруистос, и тоже масонский масонские рожде и всякие тайные учреждения, которые шли его близкого друга. Александр Терпова. я это очень странно, что он пошел в, в Александра Но, как мы думаем, он не собирался его убивать. И он не он участвовал в рыбе, когда они встречались на юге и говорили они царе убийства, но вряд ли он мог убить своего друга. Не только друга, но мать полководства, господина. Петра, а не Петра, а значит, отца, самого Александра Теркова и Николая Ну И тут его с и у него совсем другая жизнь началась, которая очень близка к Толстому. Он начал заниматься землей. И вместо того, чтобы ходить на всякие, баллы, не то что болы, но всякие встречи, которые его жена Мария Николаевна устраивала, он встречался с христианами. Интересовался, сажал всякие урожай, продавал их, скупал. И тут в музее, в музее Викобрису сказано, что из-за того, что его сестра, его брат Николай Раев, да, Николай Репнин, в общем, старались получить большинство его имения, а Волконский, княг Волконский переживал, что, может, его дети не получат никаких денег, чтобы жить. И он начал заниматься хозяйством, сельскохозяйством не только из-за того, что это ему интересовало, а тоже, чтобы подрабатывать. Ну вот, значит, он поехал, путешествовал по его плоти с женой, Марии Николаевны, они, они умерли в 60-е годы. Марья Николаевна в 63-м, а у князей Волковский в 65-м. И мне довольно забавно, что он именно встречался с Толстым во Флоренции, потому что я там родился, это как-то связано. Но на этом деле я хочу только припомнить, что насколько я знаю, сколько мне сообщали, эти те а, и, и, и Толстого, и его личный доктор, говорили, что если вопрос его мучил всю жизнь. Но он написал повесть этой некожистой и перешел к детству ю, юности всех этих героев, и назвал это «Война мир». И, в общем, «Война и мир» имеет тех, тех людей, конечно, у них под другими фамилиями, другие описаниями, о которых он писал. И то, что я не знаю, но, я думаю, что когда в 1904 году, в 1904 году, вышли воспоминания на французском языке, переведены на русский, князя Сергея и Волконского, книги Марии Николаевны Волгонской, он, наверное, врачок, потому что этот вопрос его очень интересовал. И а, я думаю, и потом тоже я хочу прибавить что в романе повести и как выстрел, Он применил, конечно, фамилий, не менял только первую букву, а все-таки переменил, и Волгонский там участвовал в таком базе, и Мария Николаевна... Саняя Николаевна и двое детей, которые во Кольске побыли участвовали тоже другими именами. Ну, в общем, для нас это все очень близко, и мы сожалеем, мы, семья, сожалеем, что наш повесть никогда не кончила, а перешел на войну мир. Выбор более широкую тему, не тему по своих войскам, которые участвовали в Движение Декабриского, который участвует в 2012 году. И благодаря ему у меня есть очень собственно, очень есть важные предки, как Ломонос и, и Потемкин, через жены Марии Николаевны Поповской, угражден Мироевский, конечно герой Гальярский Николай Николаевич. И, и будто бы этот вопрос очень его интересовал, я на это кончаюсь, потому что мне это только три минуты, я этот... говорил знаю, Есть. Владимир Ильич, как вы оцените перекрестные годы Россия-Греция? Ну, особенно сейчас, когда у России довольно сложные напряженные отношения со странами Евросоюза. Конечно, дружба с Грецией э, очень важна, и культурные обмены приобретают особую ну, значимость. И, э, мы высоко ценим открытость э, Греции к э, всем творческим культурным проектам, которые вошли э, в... Э, Программу года обменного между Россией и Грецией. И приятно, что сегодня тоже выставка и конференция, посвященная Льву Толстому, тоже стала одним из событий в череде мероприятий этого года. Ваше впечатление о прошедшей конференции? Было несколько очень интересных выступлений. Греческий писатель очень ярко выступил как бы, по поводу творчества Толстого в сравнении с другими русскими писателями, с мировой литературой и ряд других выступлений также, мне кажется, что составили интересную программу сегодняшнего дня. Если у фонда возглавляемого фонда, если не ошибаюсь, правильно, да, возглавляемого вами русского языка, какие-то мысли по поводу продвижения русского языка за границей дальше? Я возглавляю президентский совет по русскому языку. И, конечно, одна из задач, безусловно, это продвижение русского языка. Мы это делаем совместно с Россотрудничеством, с правительством, где тоже существует правительственный совет под руководством Ольги Юрьевны Голодец, вице-премьера, мы взаимодействуем именно по продвижению русского языка в.